Приветствую на канале Асмотэпло и мы продолжаем играть где-то 5. Что у нас здесь? Вот здесь. О, недалеко. Обратно надо развернуться. Ух ты. Да. Это что у нас там? Это школа ремонта что? Поверхно. Жалко, что не могу мотоцикл перетащить через эту Вместе с мотоциклом. Ну, ладно, пока белые майки. Ангар. За костюмом не пойдем. Зато приобрел ангар. Потом что, вертолетную площадку и место у пирса. Так, там совершается преступление, но я прохожу мимо. Ничего. Так, пляну надо. Он в тот мозгов сити. Опа. Ну бывает, бывает. Что теперь? Так. Оружие, оружие у меня есть. Вот сюда. Убери. Алло? Так, сигареты, sure, знаешь, сигареты конечно, сигареты, oh. so, на которые здесь в Они специально подобрали присяжные, чтобы... Так, которые тысячу людей, страдающих эфизион. Компания подкупила четырех присяжных, я пишу тебе инфу. Кстати, они должны исчезнуть всего за пару часов, судебно, сессия не назначена на завтрашнее утро. И это все? Это большое дело. А ты живешь в большом доме. Провери все быстро и может, получишь премию. Для этого я вам советую взять какое-нибудь дальнобойное снаряжение. Санкли ты поможешь тысячам людям. Включать текст обладает пакетом акции, например, компании понятно. Давай. Время. даже не знаю, по навигатору ехать или же попробовать сократить путь но сократить, наверное, не надо как мне кажется не хватало еще где-нибудь в застрять опять дев, девчонка будет что-то я часто рядом с тобой езжу так. все цели должны быть за отведенное время да я уж понял это Флиховый. Боже, что Эй, это орудие не слазя. Блин, по ногам еще проехался ему. Здорово. Так, ладно. Пока вроде едем, блин, по карте на карту больше смотрю, чем на дорогу. Не видно ни хрена. справляемся звезда все равно висит Которая меня напрягает с каждым убийством я так понимаю она расти будет на звезда две звезды три звезды четыре звезды еще идет то наверху как по встречке двигаюсь И тихо ты они а отсюда ли начало отсюда ли начало игры там все происходит заметьте Да твою мать-то. Давай. А то, что бабу пристрелил, до этого вообще никакого эмоции, да, ни у кого не возникло? Так, сейчас понакатано, давай, как в начале игры, только машину угнали. Причем этим самым, кстати, и посюда же и еду. Вот судьба судьбиношка. Блин, а тут уж никуда не деться. Интересно знать, как за мной вообще следит, если он не знает, как я еду. ай яй яй яй Давай, давай, давай, давай сюда, сюда. Блин. Вот так я оторвался. Валим, Валим. Вроде немного осталось доехать. Да, майнгам, мальше вот так. Ехай, ехай, ехай. Так, вот эту, вот эту, по-моему, я помню, искал долго, где эта тварь. А он, вон он, он. вот так сваливаем да вы бы так долго искали я тоже долго искал -то. Ой -ой -ой -ой -ой. Так. Ну, по идее можно сократить пока я уверен что это на горе где-то будет и не факт что я смогу там забраться на эту гору. Появится какое-нибудь препятствие еще. Так что время есть ехать по дороге, по навигатору. Ну что ты мотоцикл в этом плане удобное средство передвижения. По крайней мере, вот сейчас вот. от погони уходить вот, по строчку выехал. Так почти идет, это да. самолет. Так, это кто-то едет? Нет вообще? Вот Это, наверное, на мотоцикле. Okay, Все, оторвитесь от копа. Ну, пойдем, оторвемся. они меня сейчас найдут. уже прикатили по какой-то дорожке блин. У -у э Ты потихонечку вниз то уходишь давай вот так вниз а вон, вон город блин, мосты порты девушка какая-то да, карта-то большая кататься по ней можно да оторвитесь от попов оторвался а, где ты едешь поворот вот они бы я вас вижу а вы меня нет Ну че ты, давай, сколько там мог сбегать из-за все? Я hey, done, oh. Давай, я все сделаю. Мы продолжаем. Конечно, давай. Да. Давайте поможем другому человечку. Это пусть пока до дома добирается. О, да я недалеко, на пляжу, лежу, лежу. И ты что, спасатель? И типа спасаешь мне жизнь, заставляя от нее что, отказаться от сигарет? Ну-ка, пошел отсюда. Козлина. Да, вот этому надо оружие закупить, это точно. Вертолеты летают, блин. О, трактор можно и на тракторе конечно поехать но это хреновый транспорт так мне надо что так о можно прикупить по дороге потом на букву б поедем А, так я уже купил же в этом, кстати, тоже там было. Каждый может купить здесь, что ли, получается. Да, каждый. Я так понимаю. Ладно. Вот, сначала сюда едем. Ладно. Я негра уже взял там. Пил местечко. Вертолет на площадку, и место под катер. Так что да. будет, ну потом если время будет и на этом куплю и на другом, внутри его кто тоже надо будет взять. вы орете как будто вас там убивать хотя может быть их и убиваетесь про проблемы отмечены п у меня не может быть проблем сейчас так ладно только это все ну, выходи вот так вот на пешеходном переходе оставим это? это взяли ну что ты Вот этот возьму. Так. Ага, патроны есть. Так, глушитель. Гранировка подели. Мне не обязательно. Ну no, вот, нету. There, надо взять. Нормально. Так. Только что открыли предмет. Давай. Так. Тут у меня все есть. Фонарик. Так. You know, size might not matter now, but in times... Надо тебя oh, yeah. привести в порядок. Да. Фонарик, прицел, глушитель, рукоятка, чтобы все было. Да, теперь. Газовая шашка. Гранаты. Неконтактная мина. Липучка. Какая там еще есть? Канистра. Сойдет. Выходим. Так, теперь давай тачку на прокачку. Здесь недалеко. А, это не сюда, да, тачку на прокачку? Это помывка. Блин, я хотел прокачать вообще-то ее. Ну ладно. пусть будет так. Хоть раз пальчику помыл бы. отремонтировать. Так, ладно. Где я? Вот так-то по идее недалеко можно и приобрести. приобрести давайте пока недалеко подгоняю приобрету так Блин, мне эту тачку прокачать У -у -у, было бы красиво так и хоть и хоть Тачку на прокачку. Так. Для начала покупаем место. Место купили. На пирсе купленные лодки все понятно давай теперь на вертолетную площадку вот вертолета площадка она кстати дорогая за водичку туда заехать. Есть витонашек. Власть. Купил. Хватило денежек. Понятненько. Все понятно. Потом, если что, может вертолет куплю. Все, вы купили вертолетную площадку. Денег пока хватает. И все. Едем на миссию. Что у нас по миссии? ехали как точка прокачивать я не Он, в салоне или в четвертой части это было Нет, в этой части тоже должно быть да в этой части я и прокачивал вспомнил потому что я в этого алкаша вот улюблен джика раскачивал дирижабль и дирижабли не летают, не надо брать вот этого вида транспорта, отказались. Хотя пусть взрыва в Америке, если возьмешь фотография, есть где этот дирижабль перед катастрофой взрывается. А так, да, как идея он был, еще бы немножко его протащили бы, лежали бы, лежали, летали бы на дирижаблях. БР, что ли? Как это правильно? Служба нам называется, спецагентство. Давай. Идите к Дэву. Дэйв Минчен. Ну. Привет, Майкл, Привет, Майкл Дэвид. Oh, nice? Вот это мило. Мне никто и не сказал, что Sorry, здесь. This Извините, парни, там. Сладострастный жребец, блестящий, амиго. А ты, наверное, это уже знаешь, извини, но у тебя, кажется, бейджик потерялся. Жестоко, мне нравится это, надо будет это записать. И всадить тебе пулю в башку. Андреас, ты записываешь? Это же просто... Потрясающе. Это обязательно должно войти к нам в шутку. Как оделся, словно ты коммунажор в дешевом гольф-клубе? So. Итак. Отлично сработано в деле э, нашего друга мистера К. Не стоит благодарности. Обожаю помогать правительству, особенно когда оно воюет. Но ты совершил... Промах, в самом деле, заткнись твою мать, пока я тебя не задушил. Шутки кончились, приятель. Ты будешь с уважением относиться ко мне и моей команде. Уточни, кто именно входит в твою команду. Только вы трое? Или все ФБР? А может быть, потому что до сих пор и не проявляли себя особого уважения к твоим коллегам. Тогда, может, с меня, гений? Все, я понял, приятель. Зря ты это сделал нам поступило сообщение о том, что мистер Кай удерживает в местном... Так, только с этим разобраться. Люди из управления решили покончить с если мистерской дурацкой выходки в морге. Нам нужно вытащить его, пока он не проболтался. И я же просто выполнял указания агента Нортона. Ну, значит, твоя первая ошибка в том, что ты связался со старым козлом, который живет только за счет былой славы. Теперь ты мой, амиго. Вот этого дела зависит моя карьера. А она для меня много значит. И раз уж мы тут стали друзьями, приятелями, значит она важна и для вас. А теперь бегите, детишки. Детишки, да? Ну вот видишь, ли Итак, получается, у меня великого мужика и еще от этого Алкаша он детишками назвал. Ладно. Сейчас мы... В бюро есть участок на востоке Лос-Антоса. Лос Лос yeah, sure. Так, конечно, тихое, похожее местечко, самое оно для тайных операций. И что? Я а то, что в бумагах, наверное, даже слова такого нет. И мы все за честное призрачное правительство. Прозрачное правительство. Кроме случаев, когда тебе это необходимо. Эй, я просто марионетка. Давай. У меня машина. Nice right. Ладно. Давай смотреть. Так. Заносит так. I need you to make a couple of calls. Get some people on board first guy is Franklin Clinton едем, едем. hey I barely know that kid. he's fixing up my car call him or we'll send some G to his aunt's house okay okay Opa. Mike вот this ain't the best time I' kind of business sorry about that listen you know that thing we так. talked about before It's at I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. Alright, that's cool. Now, Trevor Phillips. Ладно. Oh, you're crazy. I ain't calling you. I thought you might say that. So we I had him picked up. That's a dumb Just move, that. Dave. Real fucking dumb. Sorry. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. How K out of the IAA station. Слентон из going to be positioned across the street, немножечко. keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm Неплохо all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Справился control? смотрите, справился yeah, good work, control and discreet. <laughs> Не врезался Подожди сюда, кто меня И поставил в На, блин, вот. Надо that было тебе вот idea. это Ой, а мы едем к моему участку, что ли? Это же вроде как Мое, нет? Или не здесь мое? Знаешь, пожалуйста, я лучше завязываюсь на Я так и сделаю. Кто этот хитрый? Ага, а нет, я просто другого хитрого гандона имел ввиду. Ну давай. Завязывайся этим псевдополитиком. Франкли, честно слово, лучше не связывайся в этом. Я вас не брошу. Ого, Майкл, тут какая-то sort of фигня, типа, прям какая-то любовь отца к, Майки, к сыну. Hey, Слушай, если хочешь кем-то заменить father, отца, есть вариант получше, right? чем это жирная хрень. Ага, и лучший <laughs> друг. <laughs> Именно. Trevor, это Тревор, мой лучший right. друг. А, а это Франклин. И да. Right, guys, так, guys, парни, слушайте сюда. Тяжелую работу и беру на себя. Okay. Понятно? Привор, от тебя нужно одно – подлететь к цели. ты прикроешь меня с другой стороны улицы. Порадуем их, гадов. И тогда может начаться с чистого листа. Все ясно? Понял? Понял. Так, если мы это сделаем, они помогут вызволить Бреда. Насчет Бреда поговори позже. Ладно? Мне нужно приодеться. А вы бы берите за дело. Рад познакомиться. Ладно, как скажешь. The government, а вот и он, раб uh, правительства. Выкуси. Uh, Давай, мне негр подберет, значит, снизу там. Так. To to да я уж понял, что там. Так. No wonder you said sayonara to the old crew. Walking away ain't easy, Trev. Sometimes I guess you gotta make compromises. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB-instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. Yeah. I ain't exactly подлети поближе you know, you да я не могу я читать кто там умеет на вертолетов управлять А сколько подачи-то? Надо вот. Давай. Подлети поближе, подлетел, все нормально. Так. Сейчас я зацюну эту штуку тебе в задницу, так что надо твой обед еще раз увидеть. Думаешь, нам это запрещено? Ни хрена. Я не знаю, о чем. Я занимаюсь кинооборудованием, и камерами. Потаю его. Нет, нет, нет. На. Думаешь, ты крутой? Посмотрим, что ты запоешь, когда эта штука войдет в тебя. Да. Тихо, окончательно. Да поддерж... Так, выберите Франклина. 36 этаж, понял. нормально давай her давай here. быстрее тяни меня uh -huh. вот uh -huh. так. господи там еще и вертолеты прилетели еще одни Да. давай-давай-давай лети-лети команду посадите вертолет нормально идет Why are you doing this to me? <laughs> hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain oh, everything. God. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau, the FIB, they will make everything okay. I'm sure. Easy, Don't easy. worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, тихо, тихо так получилось Ох, приятель ты спас меня эй, я же сказал полегче хватит дайте ему передохнуть вот так вот ладно пора выбирать из этого дерьма ну давай шестеришь и на нового yeah, товарища really yeah, плевать. Be Правда? Учишь, как состариться? Похоже, он хороший парень. Майкл, ну ты подумай, а? Новый город. Новые проблемы. И только идиоты не меняются. Пожалуй, yep, да. Ладно, right, Тревор, oh, еще увидимся. Hey, Даже не сомневайся, дружище. Да, вот тебе и проблемка нарисовалась. На такой машине еще не гонял. Так, это... так выполнено. Так. Да. Давайте посмотрим, что у этого есть. Подожди. Вау, сколько всяких. Это что такое? Тоже дом. Это мне пока не надо. Слишком далеко. Вот это. Вот. Давай сюда. Давай. Далеко улетел что ли там? Ладно, ничего страшного. А? Сейчас мы. Возвращаемся, возвращайся. возвращайся. у тебя миссия-то будет с одной стороны вот это удобно вертолет но еще удобнее когда у тебя парашют летим летим проблемы, такие вопросы, что они мне не очень нужны. дай бог, он вообще сейчас взорвется там вертолет. Ай, нашел я тебя. Как я не люблю бегать. Ты говоришь, ты говоришь, будешь пациентом, я говорю, что это? Привет, милочка. Ух ты, Франклин. Ты не говорил, что у тебя есть сестра. Я Денис. Живу вместе. Это моя тетя, старшая, высохшая сестра моей матери. Даже спись свою мать. Вот, дорогая. Почему бы не пойти и купить себе что-нибудь красивое? О, спасибо это 7 долларов я сказал красивое а не дорогое хочешь быть каждой мерзкой тварью? а теперь убирайся отсюда нахер все вы мужики одинаковые Какого хрена ты здесь делаешь решил потусоваться с корешами <связать> <связать> «Я новичок в городе. Зовожу друзей. давайте. Послушай, этот клоун и моя тетя обломали мне вечер. Братан, я загляну сюда, чтобы рассказать тебе. Я же сказал, что я устал. Что за дельце? Я видела В делах я, дока. Я не с тобой. Эй, так, давайте что-нибудь сделаем с этим делом, окей? Okay? С каким делом? Я говорю про небольшое дельце Стетча. Сошибись, прекрасно. Мы идем. Идем, пошли». Слушай, кто этот идиот? Откуда взялся этот нигер? Блин. Еще и собаку мою, блин. Ну, ладно. И где это happening? дело состоится? На Grow Стрит. Street. Groll... Street. Ну не хочешь, не надо. Я предлагаю. Да. Интересно, это вообще so кто-нибудь 100% What's проходил on? вообще? Weight, chain, nigga, И зачем? Если really проходил, то tail, зачем <laughs> на 100%? Concerned? Это купить все, заработать все, все побывать в отношения. <плотно> <плотно> <плотно> <плотно> <плотно> <плотно> А. Осталось немножечко. И вот поворотик. Приехали. дом кориша. Эй, только не кидают Лимар все сделает как надо. Зная, как он делает. Как всегда все через жопу будет сделано. Эй, hey, hey, стой на стюрьме, болбес. Курьерская служба. Я приехал за посылкой. Папки с собой отчетность то в порядке? Нравится. Пробу. Вот это я понимаю. Господи. Нет, с этим мы не связываемся. Мы это не одобряем Это надо зашить, Вознести здесь все. Горло уже не имеет. Все, пойдем. Поехали. А мне no, можно? Нет, чувак, мы уезжаем. Дай-ка мне на пробу. Ты что твой друг сказал? Вам пора. Давай the... сюда. The... Верни. Так. Мы заказывали кило или сразу унцию. Чувак, это же где вы you know, У нас проблемы с клиентами. Давай. проблема с клиентами сколько вас здесь Стой, стой, стой, стой, нет, нет, нет, так тут не пойдет, вот так Это я не понял, ты что не стреляешь-то? Ах, нет, нет, нет, это я не догоняю хрена не понимаю, почему он не стреляет-то? заряжаем пап oh, погиб по пятна Ранкин погиб. Как отсюда вырваться-то нахрен тогда получается? Спасибо. Куда мне принадлежит там? Где-то вот, вот он е -мое. еще на три звезды себе геморрой заработали. Едем. Баба еще так, постановитесь ожидайте полицейских катера сейчас. He didn't know they was playing a support. That joke. You you At least you got the meet MC Clip. Jack that motherfucker. Was that who that was? Well, oh. race these motherfuckers. We are racing, you idiot. I mean another time. They got Sea races all over the city. Слезай, от полицейского Хорошо, что вы сказали, как это сделать? Салетов, а как буду спасаться? 战术。 Сейчас я установиться задним дверью пушки, когда я готов к за мной. Куда прилетели, нахрен. Что мы с вами делаем? Почти оторвался. Почти ушел. Большой шанс оторваться Нету Хотел блин на мойке спрятаться на этой машине Думаю, сейчас Подломлю Давай, беги давай! Да, это мы с О, блин, Ой, какой-нибудь трюк был так мне надо подождите мне надо оторваться мне надо за город куда-нибудь смогу ли я через весь город поскакать давай вот сюда получается давай на встречу поскочили И еще обстреливают меня успевать. Вы же даже не знаете, куда я еду. Не успевай так давай. У тебя надо. Так. Не на минутку. Получилось. Ну. Блин, он с пердячим паром. Ремонт, да хрен с ним, давай, ремонт. Что тут покраска есть? Масштаб перемещения камеры назад. Первого лица давай, вот так вот, так, номера, все, окраска, так, Сафари на районе Блин, он с предыдущим паром оторвался. теперь мне уже не надо это вот сюда смогу купить не смогу купить посмотрим переждали Господи. так поступил боевой пистолет ну, пострелял я не слабо хорошие растраты там по патронам там гонки доступны мне гонки не нужны сейчас Мне сейчас интересен, вон тот домик О, оружейный, по пути Давай Забегай. Во-первых, брони железа. Давай, а что у тебя? Так. Понял, вот он есть у меня, да? Стандартная идеально для провожения цели на дальних дистанциях. Вот, да. вот этот пистолет, что ли появился. Это что-то шокер. А ну да, шокер. Бег. I could take the serial number off anything you buy. Some old lady bought my last one. It's a yes. неплохо было едем в здание смотреть а у меня только спецспособность на гонках такая есть то ли грабитель был то ли мент известно вам нужно больше денег hey, man, hey. так. Oh. Так. Че у нас там давай-давай-давай hey Этот Ну снял давай, покупай быстрее 104 А, нужно да действительно до хрена денег. Ну ладно, что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.